И более того, счет уже, блин, 2-0 <сёк> Молниеносно ребята играют Пока у нас выигрывает команда Импульсивные движения Так, быстренько ставим лайф а, Здесь 2-0 Все, наушники надо хотя бы успеть вставить Да елы-палы Ну, молодцы, ребят, что не стали сильно затягивать перерыв свой, за это им отдельный респект, ну и, конечно, да, кое-кто, он же я, немножко задержался, приношу свои величайшие извинения вообще за то, что это вот, вот так это было и за то, что получилось такой казус, к сожалению, это бывает очень редко, но просто мой косяк, наверное, в какой-то степени, потому что обычно я с заказчиком, Заранее обговариваю время на перекур Если это формат Best of 3, да, там, допустим 5 минут, 10 минут, а здесь как бы забыл спросить И спросил уже С запозданием, будет ли перекур И мне уже сказали, что да, будет 5 минут, когда уже Как бы, блин, наверное, половина Этого перекура прошло Ну все, дорогие мои друзья, в общем, 3-0, первую карту выиграла Команда Новая Земля И это была карта The Nux 11 16, по-моему, с таким счетом Закончился этот матч, 11-16, да Да, точно, 11-16 и теперь Тускан. Ну, в случае, если Тускан будет за командой э... импульсивные движения, то мы с вами еще и даст посмотрим. Если нет, то, ну, соответственно, и нет. Пока у нас ситуация 4 4 с выходом на точку А. -а, -а, -а, -а где гранаты? <с effects> Пока это единственный, наверное, вопрос, когда, который меня больше всего волнует. А где гранаты? Бомба устанавливается на споте А. Команда Новая Земля решили спустя рукава, действительно, по сути, этот раунд. Разыграть Траст 21 хп позиция на миду Кусака бы уже открывается с длины И сейчас будет Однозначно перестрелочка Однозначно под перекрестный огонь Игроки атаки должны, естественно, все это дело принимать Позиции, кстати, довольно закрытые Энейбл ждет скотов Но скотов никого у нас нету Кстати, дефюски ты имеются И поэтому тут надо как-то очень хорошо и грамотно Обставить данный раунд Траст уже ничего не успевает сделать Даже перестреляв соперника Но он его не перестреливает и счет 3-1. Хочу, кстати, подметить факт того, что все-таки на этой карте атака сильнее. Всегда, всегда это говорю для того, чтобы у народа чуточку... Подгорело, Потому что многие все равно здесь упорно считают э, оборону сильной стороной. Хотя это не так, но всегда это говорю. Может быть, когда-нибудь достучусь наконец-то до людей, что атака на этой карте сильнее. Вот. Э, это я к чему? К тому, что новая земля в данный момент в сильной стороне и начали с поражения. Ну, с поражения, разумеется, из-за пистолетки. Пистолетку не смогли взять. Ого! Ого, залупил-то как голову неплохо! И залупил это не мат в данном контексте, если что. А то подумайте сейчас, что я вырубился. Ох ты! Как жестко они сейчас ставились, диглов, дорогие друзья. Но Био на самом деле этот раунд сделал практически в соло, оказавшись в спине. То есть, ну, это прям действительно факт. Просто сел и одним спреем унес жизнь троих или четверых вообще соперников. Я даже понять толком не успел, почему они все умирают. И только под конец раунда увидел этот э, момент. Э, в общем, вот такие дела. Что со шрифтом КС-очка баганула? Такое бывает. Такое бывает. Сразу. Вот... О по вопросу шрифта сразу понятно Зритель олд или не old, Потому что такие баги еще в некоторых видео Даже в шестнадцатом году Случались Так что вот такие Ой, пардон, не туда нажал не туда нажал. Спасибо вам большое, Анна Вы очень внимательны Я действительно промахнулся пальцем Нажал не туда Катя, да-да-да-да-да, я уже все исправил Так, Траст остается в соло Против двух соперников Здесь лежит дым, поэтому он никого не видит И 66 хп после первого попадания ну, я думаю, в общем, в два калаша, наверное, должны убивать. Будет странно, если не убьют. 31 хп после второго попадания. Ну, и тут уже точно, точно ну, умирает Траст однозначно. 3-3. Все из-за вот этого вот, блин, то, что задержался. Короче, какой-то сегодня стрим получился кувырком. В начале 10 минут сидел, разговаривал с выключенным микрофоном. А потом... На перекуре, получается, задержался дольше, чем нужно Теперь счет не туда прибавил Хорошо, что хотя бы в чатике мне вовремя подсказали Кто сильнее, Денис? Да без понятия, кто сильнее И одну, и вторую команду я видел буквально один раз И это как бы было совсем не вчера Так что... Глобально, наверное, сильнее Тот, кто победит Это же логично Массивный! Минус Жичкеп! Блин, я думал, это массивный хэдшот такой поставил, но это то ли был карусель, то ли Кусакабы. В общем, 3-4, 3-4, но на этот раз уже в пользу импульсных. Импульсные как-то себя чувствуют комфортнее, что ли, вот как мне кажется. Есть такой нюансик. Но это опять же может быть и оборона, потому что в силу того, что люди не совсем всегда... Правильно понимают э философию карты Тускан Им проще в обороне играть, как я уже много раз говорил э Хотя атака сильнее Но просто вот из-за непонимания, как играть в атаке У людей становится сильная сторона оборона Такое, кстати, было, я уже даже когда комментировал Counter-Strike Год, наверное, 15-й был или 16-й вы, может быть, даже и не поверите Но на трейне атака была сильнее Объективно, потому что оборона не понимала просто, как играть Хотя владела гораздо большим процентом карты Но каждый раунд, практически каждую карту, вернее, выигрывала атаку Пока оборона не догадалась с течением времени, что надо играть немножко не так Траст в спине сбирает э, I Love Music а У нас ситуация с перевесом для атаки Опять же, уже и ленд как бы подконтролен э, атаке Потому что два оставшихся игрока под сотни находится. Кто-то сотни, кто-то под сотни. Кусакабу успевает проскользнуть. И даже забрать соперника, который только-только поставил бомбу! Какие хедшоты раздает! И все, и это просто спокойненький непринужденный, так сказать, дефьюз, потому что био тут уже, в принципе, ничего не успеет сделать. Вот такие ретейки, порой проигрываются. то, о чем я говорил на карте: нюк: то, что команда Новая Земля мастера отдать раунд, который просто непростительно и невозможно отдать. Вот такое отдавать, конечно, не гоже. Причем я не скажу, что здесь есть какие-то прям такие уж... Так, сейчас секундочку. Новая Земля, вам приветик. дайте уже вы наконец-то пикселю вип... Да чё вы как эти? Дайте им хотя бы на неделю ее просто так. В виде подарка. 4 2, дорогие друзья. Точка Б вроде, кстати, дается проще. Команде Новая Земля, поэтому я бы, наверное, рекомендовал им играть именно ее. Тут я заметил э, Карусель и Кусакаба разыгрались на второй карте. Мне кажется, что Тусканам играть более приятно, чем какие-либо другие карты. Потому что тут они как-то прям агрессивнее себя проявляют, чем э, на Нюке на предыдущем. Ну, как бы Кусакаба, вы посмотрите, уже 17 на 5. Карусель, конечно, последняя строчка 6 на 7. Но эти 6 фрагов были сделаны достаточно важный момент. Пиксель, если наши победят, мы тебе 100 рублей скидку сделаем. Все, Пиксель, я тебе скидку выбил в 100 рублей. Замечательно. Просто это уже реферальная программа получается какая-то. Вот, Тускан. Вовремя я зашел. Всем доброго времени суток. Всем приятного просмотра. Витя, приветствую. Приятного просмотра. Да, Тускан это жизнь. Это круто, это супер. Ньюленд, они же Новая Земля сейчас заходит на точку А. Ну хотя, опять же, я бы акцентировал внимание на том, что более успешные раунды, как мне кажется, с uh, минимальными напрягами были под точку Б, наверное. Я бы продолжал давление на точку Б. Но это, опять же, я. Uh, у ребят там как бы... Своя КС, и им поэтому виднее, что они там делают и какие точки им будет более выгодно атаковать. А, но мне кажется, со стороны, вот, видится, да, вроде бы вот на точке Б у них как-то газусов случалось поменьше. Ну, на миду подставился Кусака Б. по Следом как здорово разыгрывают игроки атаки. Мидл. Не позволяя за аркаде, тем более того, даже не позволяя сделать ни единого минуса команде импульсивные движения. Счет 6-5. Впервые за карту Тускан новая земля вырывается вперед. Про випку забыли, давайте наших поддерживать, пишет Руслан. Вот, вот за это ему еще там накиньте скидку рублей в 20. Видите, он активно... Призывает поддерживать команду Новая Земля. Ну, по-моему, это заслуженная скидка, как минимум. Как минимум, еще нужно эту цифру увеличить. Ну что, Б или не Б? Что-то вроде стоят под зигзагом и бананом. Здесь оп! Как выгреб-то Кусака Б. Хороший хедшотик от Био. К10-й минус Лалапейн. И спокойненько теперь уже, по-моему, можно заходить на спот. Б, что уже сделали игроки атаки В данный момент уже устанавливается бомба И до победы остается совсем чуть-чуть До победы в этом раунде Так что тут как бы о, тут как бы мое почтение Два минуса от карусели и трастайл Love music Что вообще сейчас происходило? Массивный, так долго стоял, думал стрелять или нет Ха-ха, Био! -ха, Молодец, Био! Просто оставил в максимально невыгодной позиции своего тиммейта. Ну, а I Love Music вроде справился с этой позицией. Хотя, честно сказать, конечно, вот настолько агрессивно играть при удержании позиций, мне кажется, не совсем правильно. Потому что все-таки ситуацию один в один еще можно как-то обыграть. А, допустим, ситуация, которая была два в одного, ну, куда более интересно, что ли. Сейчас же у нас э, вырываются вперед новая земля, с минимальным пока что прям отрывом идут в два матч матчпоинта. Но вот АВП, ну вот в атаке, не считаю нужным на самом деле на Тускане брать снайперскую винтовку, но, разумеется, почему нет. Хороший снайпер везде хорошо сыграет, и даже на карте с э, короткими расстояниями, такие как, например, э, как, такие, как, например, Тускан. Ну и вот вы видите, да, реализация Авика есть. Все-таки энтрифраг от него. Горячая соседка чемпион. <laughs> Господи, что я... Мне сейчас не кажется, жопа орла. <laughs> спасибо вам, жопка, большое за донатик. От души душевно в душеньку вам. Спасибо, очки. Ну что, Траст последний. И вам спасибо за подписку на Twitch. Я паук Жукопук Ну и с разменом раунд заканчивается Победа и команды Новая Земля Победа в первой половине также остается за ними В общем, глобально, увы и ах а, случается все-таки, так как я говорил, атака сильная сторона, атака берет большее количество раундов Ну, конечно, оставшихся два могут вполне себе забрать импульсивные движения и выйти на минимальный разрыв Что для них, я считаю, будет просто идеально И это позволит им, скорее всего, свести счет по картам к 1-1 и отправиться на тот же самый Dust 2, где будет, возможно, что-то хорошо У меня почему-то было не подписано на канал, что за дела Согласен, согласен, что за дела такие Непорядок. Минусы love Мьюзика и Био. Лалапейн Карусель убивают игроки. Новая земля. Месси в Траст и Кусакабы на страже точки А. Отдаются. А отдаются один за одним игроки атаки. Даблки ланжечки. Молодцы, ребятки. Встали в линию, что позволило снайперу сделать... Дабл кил одной пулькой. Ну и установлена бомба. Разумеется, теперь нужно выбрасывать. А ВП как по мне брать эмочку или калашек и комфортно себя ощущать уже с нормальным девайсом. Но нет, нет, это все-таки игра на Авике. И вот этот вопрос я как раз-таки уже не одобряю. С Новым годом, Немекс, спасибочки вам. Фазумище еще. Кстати, мог спокойно прицелиться, выстрелить. Время позволяло, но решил прям хотелось бы сейчас выругаться, но как вы знаете, я не ругаюсь во время комментирования а, Counter-Strike а, поэтому решил выпендриться давайте вот так скажем, но ну, я думаю вы поймете какое слово я хотел сказать изначально а, и решил еще и фаззумом его убить, кстати хочу заметить если бы фаззум не зашел, что бы тогда делал Жичке, скорее всего отправлялся бы в следующий раунд с поражением но, ладно победителей как говорится не судят, выиграл выиграл, а, био, минус карусель I love music Минус кусака Б и еще один минус от Энейбла Пола Лапейну. Ну, в общем, опять же, здесь под точкой Б, я же говорю, все. Поддерживаю импульсивных. Вперед, пацаны. Правда, я никого не знаю. Вот такой, хотел сказать, душный, господи, добродушный Захахарик. Никого из импульсивных не знает, но решил, ребят, поддержать. Огромный ему за это респект и, конечно, ему огромный респект за донат. Но вторая половина для импульсивных, я думаю, должна быть хорошей Должна быть просто, в принципе, там должен быть качественный скачок Траст один в три Тут, конечно, уже не о победе никакой речи не идет Поэтому итоговый счет первой половины это 10-5 Ну, хороший счет На самом деле, не стоит вешать нос Гардемарины, как говорится, да? А -а абсолютно, абсолютно отыгрываемый счет Потому что это расстояние в 5 матч -пойнтов. Элементарно Uh, сокращается до 10-8 выигранной пистолеткой Все. То есть uh, не о чем даже говорить Достаточно выиграть пистолетку Сказал я, как будто это так легко Конечно нет, на самом деле пистолетку выиграть Это не ой-то уж какая простая задача Но Био отдается на миду. К-10 разменивает, убивает Кусакабы. Минус от I Love Music Все что-то как-то прям Вдруг-вдруг стреляют очень часто и по многу Все такие битые Я прям даже не знаю, на кого здесь Делать ставку. Кто победит? К-10 минус массивный. Карусел, карусел. Не успел, не успел. К-10 дабл кил, и в результате все-таки нет. К сожалению, для команды Импульсивные движения. Раунд уходит а, мимо. Мимо уходит. Но посмотрим. Посмотрим. Счет с которого можно еще камбэчить даже отдав пистолетку по-прежнему. Я утвержденно убеж... вернее убежденно утверждаю, что это еще пока не похороны. Ну конечно будет теперь играться-то тяжелее, да придется отдать еще несколько раундов карусель. О-хо-хоу! Вот это завертел карусель то. Два минуса по головам. При этом, правда, потерял почти всю команду. третий хоть что-то Там еще и четвертый от Лапейна. Да неужели такое можно отдать? Что ж творится-то, дорогие мои друзья? К10. Один против двоих. И при этом бомба уже устанавливается на споте Б. Ну, рука-лицо. Рука-лицо на самом-то деле. Потому что как-то это просто прям мощно о ой вот это да Вот это насовали, простите меня, дорогие мои друзья Но 11-6 Никаких у нас нарастания преимущества в исполнении новой земли не предвидится Просто бомбезный раунд, хотел сказать, уровень Бомбезный раунд от Карусели Ну и, конечно, Лала Пейн, в общем-то, вдвоем эти парни Сумели взять раунды из 5 килов 4 хедшотами, ваншотами Круто, очень круто Настолько круто, что теперь экономический раунд у новой земли Ну, кстати, I Love Music уже убил массивного и калаш с него забрал Попытка застрелить карусель Но это, кстати, надо очень осторожно делать Все-таки, потому что если подобрали девайс, может быть, лучше его засейвить Не обязательно пытаться тащить с ним Ну, нет, засейвить уже точно не удастся Ой-ой-ой, трипл-кил от каруселя Траст один минус, энейбл последний, короче Ну это опять же, карусель, да? В этот раз без, без каруселя обойдемся Ну, 10 хп Нужно бежать, сейвить им Единственный адекватный поступок в этой ситуации Это попытаться спасти девайс А вот, кстати, кусака бы позволит ли спасти девайс Что, в общем-то, он спешно направляется на позицию соперника ну, не попал по своему визави Да, это, в общем-то, и не важно Главное, что М-ку засейвил и все-таки для своей команды Счет тем временем становится 11-7 Постепенно, уверенно, достаточно продвигаются к камбэку Импульсивные движения Это, конечно, не самая простая Карта для них будет однозначно Даже в сильной стороне, как вы могли заметить Есть Проблемы. Ну, будь то, например, пистолетный раунд. Но надо дожидаться полного девайсного раунда. Это единственное, что пока что тревожит. И то, что очень важно. Жичке минус массивный. Кусака Б. Ух ты, Био подхватывает своего соперника. Тут же происходит размен. Даблкил от Траст. I Love Music и Enable вдвоем против тройки оппонентов. Но при этом у I Love Music есть засейвленный эмп. с предыдущего раунда. Поэтому почему бы и нет? Нейбл все-таки успевает забрать э, Лолопейна, прежде чем Лолопейн начал стрелять по Энэйблу. Ну, короче, продал тиммейта, не успел помочь Элаф Мьюзику. И по результату только один минус из этой ситуации. Удается выжить команде Новая Земля. Хотя я думаю, ну, должно было быть, наверное, два минуса. И потом даблкил от оставшегося игрока атаки. Ну, мне вот так э, рисовался этот раунд. Ну, неважно уже, как он мне там рисовался. 11-8. Полноценные девайсные, кстати, и жачки у нас со снайперской винтовкой. Ну, в зигзаге, серьезно, ну. И самая качественная позиция, конечно, для АВП. А, открывается пошире. Передайте привет игроку с ником мощным. Проект Горячая соседка. И скажите ему, мощный ВХ? Мощный ВХ Оф. Привет тебе большущий от канала Knife ТВ и всех зрителей! Давай там это, горячие соседки тоже привет, естественно, всему проекту. Вот. Короче, короче, дамы и господа, мы спасибо большое за харику и еще за одну соточку. А у нас, между прочим, установлена бомба и Enable 1. Девайсный раунд как-то вот явно не по плану идет у новой земли. И сейчас мы с вами, по всей видимости, удостоверимся в очередной раз, что атака сильная страна. Хедшот от Кусака Б. 9 Экономика минус. У команды Новая Земля ее не остается. Придется еще один раунд играть на пистолетах. Отдавать уже, грубо говоря, десятый. Ну, это если по дефолту, конечно. Но с другой стороны, можно вполне себе взять э, девайс на раунд. О, прошу прощения, экономический раунд можно взять. Э, без, без страха, так сказать, и упрека Но, конечно, нужно очень сильно потеть. Юспы и диглы хорошие пистолеты, но калаши это все-таки лучше, чем юспы и диглы. Жички! Минус кусака бы, но даблкил от траста И по сути один минус стекла Вообще в этой картине ничего не меняет Минус от было по трасту, а вот это уже поинтереснее. Ситуация становится 3 в 3, но ни до одного девайса еще пока не дотянуться. Хотя нет, I Love Music уже один калаш забрал. Uh, the Bob has been planted, Massive, минус К И Здесь перестрелка I Love Music с двумя соперниками! Вот это да! Навалял массивному, остается карусель. Карусель в соло, но соперники битые. Импульсивный. верим в Эсс. Мужчина даже смотрит Боже. вашу катку Ебой! Вы видели, как карусель сейчас раздал? Какие бесподобные хедшоты! Ну, если вот так, то только так Тут уже ничего не поделать Если так, то только так Это я к тому, что если такие раунды отдаются То карта уже обычно не выигрывается Ну, потому что... А! -а, -а! Кошмар! Почему они не сыграли вдвоем? Почему один пошел на коты, второй на мидл? Это вопрос Щенок даже, представляете? Щенок Захарика смотрит и болеет за импульсивных. Ну, тут, кстати, рукой подать вполне себе можно. Потому что разница в один матч -пойнт. Сейчас, если выигрывается одиннадцатый для э, импульсивных движений, я не знаю, там, может быть, конечно, экономического и не будет, но бай там будет в любом случае не настолько уж и качественный. И как бы, короче, по тонкому льду будут ходить обе команды в любой момент, Каждая ошибка может привести к поражению Просто непозволительному, так сказать, поражению Ну, кусака бы, минус К10 э, И вот перестрелка Должен быть размен сейчас Должен был быть размен от Био Он и произошел, да только не с автомата А только с хаешки. О, -хо -хо -хо -хо -хо. Еще один размен, но правда не Траста забрал А забрал массивного а И забрал карусель А Траст-то вообще на меду у нас сидит как бы. Поэтому Траста пока забрать не удастся Но это удается сделать Энэйблу Счет 12-10, дорогие друзья Продолжает нарастать Градус этого матча Это действительно нечто Лучезарное Прям вот такое, я бы сказал Замечательный матч, прям респектулька командам Обе команды демонстрируют себя Да, где-то, может быть, не совсем э, Профессионально отыгрывая Те или иные моменты, но я всегда говорю Это люди с паблика, они не обязаны Играть какие-то моменты э, Как профессионалы, поэтому Для любительского уровня это замечательный Counter-Strike, это качественный КС -ик. Ну, как я уже говорил ЖКС занимает позицию со Савиком В зигзаге, это, ну, максимально Плохая позиция для того, чтобы Удерживать... Э, Подходы к точке Б, ну, то есть с такой позиции, как правило, раунды только проигрываются, потому что АВП, ну, слишком короткая дистанция, короче, для реализации. Но, тем не менее, два в 2, дорогие мои друзья, бомба будет установлена на точке... Ну, на точке А, по всей видимости, да, карусель оставляет массивного... Оставляет массивного, чтобы тот просто героически погиб на споте Б. Но бомба, естественно, на А. Кстати, игроки обороны поняли эту тему. Био уже. Вот он! Вот он! Да ладно! Био! Как же это было жидко! Простите меня. Я прям даже слышал. Слышал эти побулькивания. И, короче, К-10, по-моему, я не знаю, вообще понимает, что это на А бомба установлена или нет. Понимает. Но убивает массивного. И очевидно, конечно, что последний игрок где-то здесь. Потому что последний игрок как раз-таки сделал минус. Оу! Какой интересный прям моментище. Пытался дефать Даталова в любом случае. Здесь других вариантов не было. Уже нельзя было отпустить кнопку Дефьюза. 12-11. Ну, что сказать. Проиграли раунд. Достаточно смешной раунд проиграли. Потому что Био не сумел сделать важнейший минус, наверное, во всей его карьере. Этот раунд, скорее всего, давал бы 13-й. Э, ну, не скорее всего, вернее, этот раунд, э, этот кил давал бы 13-й раунд команде Новая Земля. У них была бы экономика. <связать> а сейчас у них все плохо с экономикой. Теперь в очередной экономический. И опять же, я не сильно верю во взятие этого экономического. Нюк был такой. Ну, как бы там, да. Там теры плохо сыграли что в одной команде, что в другой. Но 16-11, новая земля все-таки оказалась мощнее. Лолопейн три минуса сделал, прежде чем его убили. 12-12. Короче, есть нюансы. Почаще жира показываете. Ну, во-первых, я не знаю, кто такой Жир, а во-вторых, я никогда не буду никого почаще показывать Даже не нужно пытаться со мной договариваться, чтобы я кого-то чаще показывал Потому что, представьте, сейчас помимо вас кто-то придет еще скажет А показывайте вот этого почаще, а потом показывайте вот этого почаще А что толку показывать какого-то человека, если, например, он, допустим, не играет нормально Он умирает постоянно первее всех Или наоборот, просто сидит где-то, сейвится всю игру Так что даже не надейтесь, никого специально показывать я не буду но 4 в 4 Однако начинается 25-й раунд с размена И, естественно, с чего бы ему еще начинаться Трасс забирает жички Нейбл минус карусель Один минус еще в догонку от Лапейна И уже теперь точка потеряна На мой взгляд, безвозвратно Но ретейки у команды Новая Земля Сегодня не заходят вообще Никак, ниоткуда Ни с какой стороны Оу, замечательный буст ну, все, что, 13-12, я уверен, это 1-1 по картам, и я уже готовлюсь мысленно к дасту, потому что даст, я прям чувствую, будет вообще потнючий-потнючий. Ну, в целом, быстрый темп игры у ребят, в общем-то, сыграно 25 раундов, сейчас идет 26-й, и все это за 26 минут. Ну, там, конечно, справедливости ради, 2 раунда мы пропустили. Но атака... Так, э, вот вы видите, да, начало Ну, экономически, потому что что здесь взять а -а Картонные игроки обороны Потому что нет ни арморов, ни девайсов Ничего нету, в общем, просто Траст устанавливает бомбу уже на Б Вообще, хорошо идем <Heavy> Хорошо идем Кусака минус I Love Music К-10 последний Здесь халявный девайс Разве что, не более Конечно, его дожидаются и убивают. 14-12. Ну, без шансов. Ну, такое. Я, я уверен, такой не отыгрывается. Потому что сейчас экономика там у команды «Новая земля» уже вся перевернутая с головы на ноги, с на ноги на голову. В общем, все не так работает, как нужно для победы обороны. Но потеть, конечно, надо. При любых раскладах вещей надо потеть. Э -э нельзя просто так взять, сложить руки и отдать как бы эту карту. На мой взгляд, ну, нужно Нужно показать уровень Хотя, правда, конечно, то, что сейчас в обороне Демонстрирует New Land <coughs> Они же новая земля Это не совсем уровень Ошибки Ошибки и еще раз ошибки А более того, еще и ретейки Нерабочие то есть не удается выбить ни одну точку А хотя в таком случае, если плохие ретейки э, Нужно либо отрабатывать эти ретейки Либо просто не давать соперникам заходить в сайт Но сейчас получается вот такая трагичная, конечно, история Инейбл один против троих Его здесь просто в три ствола, как говорится, разбирают 15-12 И это очередное подтверждение того, что атака сильнее И то, что команда Новая Земля начала плохо э, карту Эту карту Тускан а, Играя в атаке Сразу, как я уже сказал, для меня это тревожный звоночек Обычно атака так не играется Если атака Хотя, блин, вроде выиграли, в общем, в атаке 10-5 Но в обороне прям играют хуже, чем играли Импульсивные действия или движения, как они там Короче, команда ИМ Движение, движение, потому что по-английски там Movement ну, 2 в 4, просто сушим весла. Enable и био, ну, конечно, наверное, попытаются. Но это все-таки 16-12. Ну, почти зеркалочка, дорогие друзья. Я считаю, справедливо, красиво и добротно. Нюк 16-11, Тускан 16-12. Ну, а что вы хотели? Соревновательный-то какой-то дух должен быть, да? Не должно же быть, нам прям все очень и очень очевидно.